аудитория. Ну что, у нас в эту субботу пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. Ну и на очереди у нас главный бой основного карда турнира в женском ростере в величайшей весовой категории между Холли Холм и Кэтлин Виера. Холли Холм 40-летний боец США. США, профессионалах провела на 19 боев, 14 из которых одержала победы. Пришла Холли в UFC из бокса и кикбоксинга, о чем говорит ее достаточно высокий уровень в боя в стойке, комбинирование ударов руками и ногами по разным этажам соперника, хорошая работа ног. Ну, в принципе, у Холли еще ко всему этому, плюс это достаточно хорошая кардио, даже для ее э, столь немолодого возраста. Вот. Ну, нет, конечно, хороших навыков у него в борьбе, но присутствует неплохая защита от тейкдаунов. Ходит на в топ легчайшего дивизиона. Занимает в нем вроде бы второе место. Может похвастаться боями с высококлассной Но ну, Стала, конечно, она известна после победы над Рондой Рози, Просто деклассировав соперницу стойки и выиграла нокаутом, проведя точный хайки в голову. Но в следующем поединке уступила титул борцушки Миши Тейт с Абмишином. После этого боя Холли стала чередовать победы с поражениями на топовом уровне UFC. Но на данном этапе карьера идет на серии из двух побед против третьего четвертого номера рейтинга дивизиона. Ее соперница Кать Кавиера, 30-летний 30 боец из Бразилии. Делал я прогноз на ее бой с Мишей Тейт, где ставка на, не зашла на победу Тейта. Там выиграла как раз-таки Катюха решением. Но не сказать, конечно, что она меня впечатлила своим ведением боя. Профессионал их провела на 14 боев, 12 из которых одержала победы. Вначале карьера в UFC шла на хорошей серии побед, но после того, как вошла в топ дивизиона, как э, все-таки позиция ее стала уровнем, уровнем повыше, начала начали давать победы с поражениями. А в данный момент находится на пятой строчке своей весовой категории. Вера это базовый борец Джитер очень неплохо выглядит на нижних этажах октагона, ну, правда в стойке не так хорошо она себя чувствует, но в принципе неплохо. Но достаточно много пропускает и классные ударники доставляют ей в этом аспекте много проблем. Вот, оплодает она также неплохим кардио, как ее соперница, которого, в принципе, хватает на 5 поединок, вот. но по антропометрии у бойцов практически нет преимуществ друг над другом, там небольшое преимущество в Ричи Руку Холю Холм, но я не думаю, что она сыграет какую-то существенную роль. А с кардио обоих тоже, можно сказать, все в порядке. Единственное, что правда Холм будет драться после в полтора года, но будем надеяться, что это не скажется на ее боевых кондициях. А Наоборот, она там полтора года отдохнула, не получала урон, укрепила свои навыки вот и выступит довольно-таки неплохо. Ну, как пройдет бой, какому гипплану? Будут следовать бойцы. Кому повезет и а кому нет, конечно же, покажет противостояние в воскресенье. Но я вижу, в принципе, два варианта развития событий. Первое, это то, что у Веры есть проблемы в стойке. Ахом является высококлассной ударницей, хоть и находится уже на этапе завершения карьеры. У Веры атакующий стиль ведения боя. Постоянно она подавливает своих соперников. Пытается сблизиться для перевода в партер. Вот, пропускает удары при этом А у Холм а, как раз контратакующий контр, стиль Ведения боя и очень вероятно, что в стойке Холм а, Будет перебивать и, и перестреливать Перерабатывать, перестреливать Перебивать Катюху А так как Вера Уже недавно улетала в нокаут От Алданы, то есть вероятность В том, что Холм сможет все-таки найти Ключ в стойке к досрочному Завершению боя ну а другой вариант победа вера решением в том случае, если все-таки Катюха сможет в с Хом не получать много урона и пускай не на первых этапах боя, но сможет переводить Хом и удерживать ее там, зарабатывая при этом очки. Если же смотреть, у кого больше шансов на победу, в общем-то, мне кажется, что у холли холм их побольше. Я, в принципе, посмотрю на весы в пятницу и подумаю, на что можно тут поставить. Ну а вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первым закрепленном комментарии под видео. Там я, в принципе, выложу в субботу варианты ставок на этот и на другие бои этого турнира. Подписывайтесь также а, на YouTube канал. Тут я стараюсь делать адекватные обзоры боев, подбирать интересные коэффициенты. Ну, а так все. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите, кстати, свои комментарии. В очередной, говорю, мало пишите. Хочется тоже посмотреть, пос... почитать, что вы думаете о бое ну а так все, пока до следующего видео.